Представляем вашему вниманию кран пожарный латунной угловой 25 диаметра. Данный клапан предназначен для установки в систему внутреннего пожарного водоснабжения зданий. Кран имеет внутреннюю и наружную резьбу 25 диаметра. Входное отверстие с внутренней резьбой, выходное с наружной. После установки выходное соединение должно занимать горизонтальное положение. В большинстве случаев данный кран используют для комплектации квартирных кран-комплектов или пожарных шкафов. Пожарный рукав с краном соединяется с помощью муфты на выходном отверстии пожарного рукава. Кран изготовлен из латуни, масса 400 грамм. С краном можно использовать датчик положения крана в ДППК. На корпусе указывается диаметр и рабочее давление. Стрелка указывает на направление потока.